Именно в Симферополе Фаина Фельдман впервые официально назвалась Раневской. И это был не просто сценический псевдоним. Документы она тоже поспешила поменять. Все мосты были сожжены. Голодная, страшная новая жизнь. Тем не менее, казалось Фаине лучше старой. Ведь теперь она, Раневская, жила в окружении понимающих и любящих людей. Занималась любимым делом, в котором неуклонно совершенствовалась. И еще теперь у нее были настоящие друзья, уважающие ее как актрису. Одним из таких друзей в Симферополе стал Максимилиан Волошин переводчик, художник и поэт. Этому веселому, энергичному, полному человеку с развивающейся шевелюрой Раневская и Вульф были обязаны жизнью. Волошин буквально спас актрис от голодной смерти. Раневская в своих воспоминаниях рассказывала, как он подкармливал женщин. Волошин был большим поэтом, чистым, добрым, большим человеком. Я не уверена в том, что все мы не выжили бы.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 То и дело сменялась власть, начался голод. Андрей Левонович Шляхов рассказывал. Фаина Георгиевна вспоминала о том, как однажды в Крыму, в то время, когда власть менялась почти ежедневно, с мешком на плечах появился знакомый ей член Государственной Думы Родаков. Он сказал, что продал имение и что в мешке несет уплаченные за него деньги